Не в каждый, не в не в в не в Yeah. Чип, ков, чип.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 Yeah. <laughs> You've got you. Yeah, too. Sure. Не в карте. Не в карте.